всем привет друзья, с вами Элекциям сегодня с вами буду играть в Витал Сан Андрес да, мы будем проходить миссию просто бизнес давай же пройдем так для этого нам понадобится тачка вот тачка стоять выходи, выходи выходи так, вышел так, все я еду к дому. так, стоп, а куда нам там надо, ну, Блин, на мой район напали, друзья. Сейчас я съезжу быстро на мой район. Потому что на мой район там напали, и ну, надо его Так. Еду. Их кто это напал? Лагосы, наверное, опять. Или баллосы, не понял. Около пару минус дома его. Так. Вот. Едем, едем, едем, едем, едем, давай, давай, давай. А, болеем, Стоп, на моем районе. Белка лежит на кровати! Короче, пацаны, вот мы на зоне боевых действий. Блядь, я выстрелил, блин, на этот упал. Усел, Испугался. На.. Да. Спасибо, что помогаете. Получи, тварь, тварь, получай, получай, и ты получай. Ты им списал, район остается за тобой. Что ж, пацаны, вот с одним ХП я всех вынес. А ты чё, дедуля пришел смотреть, пошел нахер? Да. Так вот, сейчас напить танк. У одного очень богатого чувака. Да, это называется бешеный кекс. Я включу запись, как я уштырил у него танк. Давайте, включу ее туда, что это танк. Короче, вот, пацаны, я еду на Кру-Стрит на танке. Я стырила его наконец-то. Да, давайте постреляем. <coughs> э! К моей банде подъедем. authors 幹Clubmerлыва Чего вы тут, братишки? Сила банды. Давайте пацаны. А вы что, не можете со мной зала? Ладно, там с ним поедем. Сейчас тачку стрелим. Так, давай едь хоть кто-то. Дождем. Что? Короче, пацаны, вот мы не нашли тачку. Мы сейчас едем с моими пацанами загрузки. кое куда нам надо там. На стрелку с балосами. Если баллов мы найдем, то. Все, буду настрелить. Так, что там? Оказалось. Так, я открою чит меню. Так, чит меню. Так, что ж, пацаны. Вот мы доезжаем паровоз будем выполнять нищую просто бизнес так выхожу я ну, не буду тоже что же ну, поедем делаю так просто Джин, малыш, что не делать, чувак? Что творится? Отдыхаю. Пойдешь а? ты ладно, в один деловой район. Так, ладно. Отведи пармутов в деловой деловой район. Не надо. так русские мне всю жизнь цвет блин до да менты Задолбали. вот они Провалим, пара ах ты, ж, Павла, живой! Давай, я беру на себя так короче вот мы и пришли мы навалили. пойдемте блин да да фантастич давайте брони возьмем на всякий случай броник а я, не могу. я я с ним, так. А. что ж, паровоз, давай. Ёхан бабай, сколько вы тут. Вот странно. ты можешь не вставать я беру этих на себя все пацаны мы их замочили пора вернуть должок я там. садись Ну они гонятся за нами. Получи. Получи. Понял? даже знать, что с Крым-Стритов с этими пацанами сделает. Одного замочил, второй, пошел